Парни хочу, значит, собственно говоря, решил поэкспериментировать еще какой эксперимент. Это под названием установить 364 ремешок сюда. И, собственно говоря, посмотрим, в чем разница была между светечным. То есть по тому, как он будет сидеть на тарелках. Вот теперь может сами собственно говоря видеть. Он видите, как выходит очень сильно за радиус. Очень сильно выходит за радиус. Очень сильно. За счёт того, как длина, и видите, что происходит. Эта часть, получается, у нас будет очень сильно точиться. Это раз. Во-вторых, когда э -э, ремень будет падать сюда ниже, сюда увеличивать, у нас будет точно такой же эффект. Где-то, может быть, дисбаланс, где-то будет проскальзывать даже. Вот, собственно говоря, и разница вам. За того, что -то, длина. Не, он натянут, все дела. Все хорошо. ой, -ой. Еще проверим, как вращается колечко там или нет. кольца касается ну, подшипника. Все в порядке. Ну короче, вот так. <coughs> ну, ставим обратно себе так на место. конца раздавливать в принципе не обязательно достаточно чуть-чуть чуть, -чуть, чуть, -чуть. И ставим все на место проверяем чтобы смотрел надпись к нам если первый раз ставим, впоследствии ну, уже будет и разделяем О, видите, разница какая. Оп. Вот, собственно говоря, пары теперь все. Что показал вам, все, что надо, вы увидели, все, что надо, вы усвоили. Всем спасибо еще раз всем за просмотр, за потраченное время на это. Надеюсь, кому это поможет. Ставьте лайки, не забывайте, мне приятно. А вам не сложно. Пока!